Ты как? Нормально. Просто надо аккуратнее с таблетками. Алло? Детектив Робертс? Джейми, не нужно так часто звонить. Я его видела. Айзек! Согласно нашим недавним открытиям, доступ в параллельные вселенные возможен. Никогда не встречала такого жгучего желания сбежать от собственной судьбы. Бесконечные вселенные, существующие параллельно друг с другом? Я только что видела его. Вы должны поехать туда и найти его. Стой! Айзек! Джейми! Я с ума схожу! Не могу объяснить. Что объяснить? Сработало. Айзек! <звучат> <звучат> У меня есть пара вопросов насчет вашего исследования. Если мы переходим из одной реальности в другую, как узнать, какая из них наша? Почему тебя интересует наше исследование? Не думаю, что это было случайностью. <звучат> <звучат> Я не знаю, кому верить. Джейми, вы еще там? <свят> Хватит меня запутывать! Ты поедешь туда на велосипеде? Айзек! Я пытаюсь в этом разобраться. Не верю.